Здравствуйте, с вами Александр. Передо мной Бандербургские ворота, построены в середине XIX века. Это единственные ворота в Калининграде, через которые до сих пор ходит транспорт. Несколько лет назад их реставрировали. 1861 год написано, но история этих ворот немножко больше, просто изначально они были деревянные, потом перестраивались, но именно вот такой вид они приобрели в середине 19 века. Здесь находится музей Мариципана. Мариципан – это сладость на основе миндаля. И сахарной пудры Дети могут слепить фигурки и съесть спокойно. Здесь, кстати, можно купить покажут какие цены. Здравствуйте. Немецкий а вот это Калининградский. да? да? А? Это рецепт геннезбергерный не печеный. Mm -hmm. Поджаристый такой, да? Мастушечка. А есть, которые дети? Да, они лепят от Степана в фигурке. Из этого лепят? Да. А, 99 да. рублей, да? И, И... готовые уже фигурки. А, готовые. Его можно спокойно Шесть. съесть, да? И ничего не будет. Ничего. Ну. чистыми руками. Понятно, спасибо. Спасибо. Yeah. So, Всем пока, с вами был Александр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приходите в этот музей.